Я вас приветствую на канале OneFuture. Меня зовут Александр Радошевич. И в первых же секундах этого видео хочу вас настроить на то, что вы станете обладателем той информации, о которой знает сейчас всего процента населения Земли. Инвесторы, бизнесмены нового поколения, все, кто в поисках альтернативных источников большого и быстрого дохода, заплатили бы, Немалую сумму за эту информацию, если бы она продавалась. Можете считать это подарком свыше. И говорится, кто владел информацией еще вчера, завтра владеет миром и зачастую большим состоянием. И самое важное, в конце 2018 года об этом узнает все население земного шара. У кого есть интернет, телевизор или хотя бы радиоприемник. Практически все, кто внимательно просмотрел это видео до конца сегодня, получат четкую картину некоторых финансовых изменений, благодаря которым к концу 2018 года вы не просто сохраните, а приумножите свои сбережения, свой капитал, только вдумайтесь, более чем в 10 раз, а в некоторых вариантах и в десятки раз больше. Что мы знаем сегодня о деньгах? Они бывают бумажные металлический, электронный, которым мы с удовольствием пользуемся в магазинах уже лет 15. И даже уже не вспоминаем, что когда-то это было так непривычно доверить свою зарплату или пенсию маленькому кусочку пластика. Но прогресс движется быстрее наших привычек. Лет 50 назад лучшее качество музыки было на гран-пластинках. И это казалось верхом совершенства. Потом появились магнитная запись. Далее лазерные диски с цифровым почти идеальным звуком. Но не прошло и трех лет, как технология MP3 с помощью быстрого интернета сдвинула компакт-диски на задний план и перекочевала на маленькие и удобные флешки. Но мир всегда стремится к совершенству. И уже сегодня флешка сильно постарела. Пришла новая эра облачной технологии, когда вся любимая музыка Документы, фотографии и даже ваши деньги могут храниться в виртуальном облаке и передаваться за секунды. И все это под надежной защитой недоступной даже группе опытных хакеров. Главное, чтобы был интернет. А он на сегодняшний день есть практически везде, где необходимо. И благодаря повсеместному внедрению интернета на наших глазах происходит глобальный и неизбежный переход фиатных, то есть э, простых пониманий денег, цифровые деньги, которые уже в ближайшие 3-5 лет прочно и навсегда войдут в переход миллиардов людей на всей планете. И уже сегодня миллионы людей, кто понимает неизбежность этих перемен, входят в свое завтра, переходят на новые цифровые деньги, дающие фантастические по нынешним меркам прибыли. Все они переходят на криптовалюту. Я надеюсь, уже многие слышали из разных источников про криптовалюты. На следующий день. Их уже большое множество, и каждая из криптовалют стремится занять лидирующее место. К примеру, биткоин была самой первой из всех криптовалют, с которой все началось с 2008 года, когда появилась совершенно новая и революционная технология хранения, защиты и передачи данных под названием блокчейн, что означает блочная цепь. Но мы не будем внедряться в суть самой технологии, просто поверьте, что эта технология настолько уникальна и совершенно, что она превосходит... По своей значимости даже создания самого интернета. Давайте быстро заглянем в нашу историю. Текущая банковская система разработана более 60 лет назад. Деньги, которые мы используем сегодня, называется фиатная валюта. Термин возник из идеи о том, что банковский чек или доллар поддерживается золотом. Однако в 70-е годы правительство США отменило прямую конвертацию доллара США в золото. И ни одна валюта фиатная валюта, никогда не сохраняла свою ценность с течением времени. И принцип прост. Каждый раз, когда центральный банк печатает больше валюты, чем мы имеем в наших карманах, она теряет свою ценность. И это называется инфляцией. По сути, доллар сейчас ничем не обеспечен. Его реальная стоимость меньше, чем бумага и краска, на которой он изготовлен. А его сегодняшний высокий курс, следствие пока еще высокого спроса на эту валюту. С рублем, евро и другими фиатными валютами та же история. Постоянная девальвация, то есть обесценивание национальной валюты. После нескольких лет инфляции это привело к финансовому кризису 2008 года. Кризису, который стал в то же время большой финансовой революцией. Родилась криптовалюта. Идея криптовалюты заключалась в создании новой валюты, свободной от инфляции и подчиняющийся тем же законам, что и золото, где спрос и предложение создают ценность. Идея была основана на преимуществах технического прогресса, которые могли бы обеспечить нам гораздо более быстрые, дешевые и безопасной транзакции. Чтобы окончательно поставить точку над вопросом, что выберет человечество, если ему предоставить выбор? Держаться за старые деньги, фиатные, или перейти на новые, на криптовалюту? Давайте пробежимся по плюсам и минусам. С левой стороны фиатные деньги и банковское обслуживание. С правой стороны криптовалюта. Там инфляция, здесь дефицит, нет инфляции. Там зависимость от правительства и политики. Здесь криптовалюта независима. Там дорогие переводы от 2 до 15%. Тут дешевые, вообще бесплатные переводы. Там платное обслуживание карты и расчетного счета. Здесь оплата отсутствует. Срок банковского перевода простых денег 3-5 рабочих дней. Криптовалюты переходят мгновенно. Там могут потеряться при переводе. Человеческий фактор. Здесь нет живого посредника. Там валютный контроль. А здесь он полностью отсутствует. Там ограничения по сумме перевода. И сразу вспоминаешь Сбербанк. И здесь без ограничений. Продаете или покупаете недвижимость? Пожалуйста. Несколько миллионов. Туда обратно нет ни не вопроса могут украсть со счета или сам банк типа обанкротится, здесь гарантия технологии блокчейн. Ну, неспроста эта технология получила Нобелевскую премию. Там, если вы не понравились банку, блокировка счета и безакцептное списание. Здесь вы и только вы владеете своими деньгами, информацией о размере вашего кошелька. Там дали различные ограничения по открытию счетов. Тут без ограничений. И давайте закончим на территориальном ограничении в присутствии банка. Криптовалюте не нужен банк. Вы сами для себя являетесь банком. Все, что вам нужно касаемо денег, это интернет и смартфон. Ассортимент криптовалют на сегодняшний день весьма велик. Но всех людей, которых я встречал, интересует лишь одна криптовалюта. Какая? А вот такая, чтобы понятная, доступная, надежная, легальная чтобы во всем мире, стабильно растущая и, конечно, выгодная. Короче, чтобы самое лучшее. Конечно, так устроен любой человек выбирать самое лучшее изобилие хорошего, ну, если, конечно, он не мазохист. А по каким параметрам можно узнать, что то самое лучшее или нет? Во все времена, в любых ситуациях, где требовалась четкая картина происходящего и правда, являлись факты. Против них никуда. Да, есть интересные криптовалюты, у которых очень заманчивая реклама, о которых много говорят, у них красивая дорожная карта. Но в большинстве случаев это 95% всех криптовалют находится в стадии проектов и обещаний. И ни одна из них еще не выполняла тех обязательств, которые анонсировала. Кроме одной, единственной, которая особняком стоит над всей массой криптовалют которая, появившись в сентябре 2014 года, установила для себя абсолютно новую инновационную стратегию развития, которая в корне отличается от стандартных правил, и задала истинный вектор правового регулирования во всей криптоиндустрии. И благодаря этому у нее безукоризненная репутация среди политиков, экономистов и первых лиц государств. Ее кредо не быть в тройке хороших, только номер один. Всегда быть лучшей. О ней стоит знать все. Знакомьтесь, криптовалюта The One. Большинство криптоинвесторов уже имеют в своем портфеле солидный объем актива The One. Они не любят рисковать. И прежде чем во что-то вкладываться, они не ведутся за толпой, как это было с биткоином в конце 2017 года. Они изучают и анализируют факты. Какая ситуация с этим активом The One на сегодняшний день? Давайте мы посмотрим и проанализируем, чтобы у вас сформировалось собственное мнение, независимое от всего информационного шума. Первая добыча The One началась в январе 2015 года. Тогда она имела название OneCoin. Именно с этим именем она буквально ворвалась в криптоиндустрию, занимая лидирующие места и побивая все рекорды по темпам роста. Только за первый год компания сделала товарооборот более 2 миллиардов евро. Даже Apple Microsoft были далеки от этих объемов за первый год. Потому что Билл Гейтс и Стив Джобс всегда останутся гениями информационного века. Но появляются новые лидеры новых компаний RFintech, у которых глобальность проекта, объемы, технологии и скорости просто зашкаливают. Первой недосягаемой для конкурентов такой компании является OneCoin. Логично предположить, что основателем и над... идейным лидером такой компании должен быть неординарный человек нового поколения. Так и есть визионер, основатель компании OneCoin, доктор Ружа Игнатова. Скажу коротко, Ружа Игнатова, имеющая ученую степень по экономике и юриспруденции, написавшая книгу по криптовалюте на разных языках, владела не только всей технической информацией по блокчейн-платформе, но и четко представляла весь путь развития этой индустрии на ближайшие 15-20 лет вперед, предвидя все сложности и проблемы, а также способы их решения. И в сентябре 2014 года у нее родилась идея создания принципиально новой криптовалюты, позволяющая простым людям, не владеющим специальными знаниями в этой области, легко войти в эту нишу и зарабатывать на этом довольно большие суммы денег. Она создала компанию OneCoin, у которой первоначальной задачей было распространение обучающих пакетов на тему криптоэкономики разного уровня сложности. Вспомните, ведь еще 4 года назад об этом знали только продвинутые этичники, хакеры и прыщавые лохматые киберботаники, которые добывали свои первые биткоины, добывали и сразу же их тратили на покупку пиццы, продуктов, одежды или просто продавали за копейки. А те, кто скупал эти монетки за копейки, сегодня владеют многомиллионными состояниями. Но это было давно и не с нами. Но по многочисленным заявкам трудящихся, феноменальная возможность повторяется. Возможно, в последний раз. Но теперь главное не проспать. Компания OneCoin, впервые используя реферальную систему в этой области, открыла миллионам людей возможность получить... Доступ к простому и надежному и очень выгодному майнингу монет с одновременным получением всех необходимых знаний. Этот нонсенс разлетелся буквально по всему миру. Сегодня OneCoin присутствует в 214 странах. Почти 3,5 миллиона человек уже являются активными партнерами компании, у которых в электронных блокчейн-кошельках находится более 50 миллиардов криптомонет One из предельной допустимой эмиссии, которая составляет 120 миллиардов монет. Всего за три года товарооборот составил около 6 миллиардов евро. все эти три года монета The One стабильно растет. Начиная с половиной евро, она выросла в цене в 52 раза. И сегодня ее стоимость составляет около 27 евро. Вот такой стабильный рост и четкие перспективы стать глобальной резервной криптовалютой во всем мире – создает мощное движение в предпринимательской среде. Десятки тысяч компаний и сотни тысяч частных продавцов, товаров и услуг с большим удовольствием выставляют свои коммерческие предложения с одной главной целью – получить монеты Zuan за проданные товары и услуги. Для этого в феврале 2017 года в рамках этого проекта была запущена первая в мире торговая интернет-площадка для всех мерчантов, то есть продавцов, принимающих к оплате криптовалюту Deal DealShaker – это название бренда, которое все чаще и чаще встречается вместе с аппетитами «Офигеть, да ладно, что реально?» И это я сократил и сгладил эмоции новичка, который понял всю гениальность работы этой платформы. Только обдумайтесь. Любой продавец может бесплатно выставить свои товары или услуги для продажи в 214 стран мира. А любой покупатель из любой страны, у кого есть монеты One, приобретет все это с привлекой радостью, потому что эта покупка обойдется ему в 3, в 5, а порой и в десятки раз дешевле, чем где-либо. Автомобили, квартиры, коттеджи, путешествия, номера в отелях, спа-процедуры... Услуги салонов красоты, бытовая техника, э, стройматериалы, продукты питания, одежда, специальные профессиональные услуги практически все, что не запрещено. Поэтому за первый месяц работы площадки Долшейков было проведено 25 тысяч сделок. А за первые 10 месяцев работы площадки товарооборот составил 120 миллионов монет One. По курсу на тот момент 15 евро за монету это составило 1,8 миллиардов евро. Этот показатель побил все рекорды всех онлайн-ресурсов, таких как Amazon, eBay, AliExpress. Просто представьте, вы открываете интернет-магазин, и за первый год ваш товарооборот составляет 2 миллиарда евро. И это в тех условиях, когда ваша валюта, в которой вы производите расчет, еще не вышла на мировую биржу. Это лишь начальная, так сказать, пробная бета-версия. Что будет дальше, ближе к осени? Скажу лишь одно, цифры будут зашкаливать. Этот неспоримный факт отбрасывает все сомнения в ликвидности монеты One и проекта One Life в целом. И это привлекло внимание и слегка насторожило основателя AliExpress Джек Ма. Исследуя старые китайские пословицы, если не можешь победить конкурента, начни сотрудничать с ним. И Джек Ма, увидев громадные потенциалы криптовалюты The One и Дилл направил своих IT-специалистов для модернизации гилл и рассматривает вариант оплаты товаров монетой One на своем сайте AliExpress. Далее последует скоростное движение монеты One на все крупнейшие торговые ресурсы, такие как eBay, Amazon и далее с остановками в супермаркетах, торговых центрах и муниципальных учреждениях. Одним словом, везде, где раньше принимали только купюры и пластиковые карточки, Начнут появляться на дверях вот такие стикеры. Здесь принимаем The One. Такие стикеры только на японском языке появятся в огромном количестве в Токио и по всей Японии в 2020 году во время проведения Олимпиады. Бывший министр финансов Японии, а сегодня министр по делам экономической и финансовой политики Хейза Токинако на экономическом форуме четко и кратко заявил, Пришло время принять меры и не игнорировать поток этой экономики. Также он сказал, я лично проконтролирую, чтобы каждое публичное заведение, кафе, отели принимали к оплате криптовалюту One. Чтобы у туристов не было вопросов по обмену валюты, чтобы все легко расплачивались монетой One. И в этой мировой экспансии важную роль играет, казалось бы, небольшая, но ключевая деталь. The One является единственной криптовалютой, обладающей технологией QYC, что означает «знай своего клиента». Она изначально была зашита в блокчейн-монеты, чтобы в каждой стране перед всеми регуляторами, налоговыми органами и законами она достойно котировалась как полноценная легальная и платежная единица. А для всех обладателей этой монеты, которые успели приобрести ее до 8 октября 2018 года, любые покупки в любых точках продаж, где принимает The One, обойдутся во много раз дешевле. Согласитесь, приятно же будет приобрести, к примеру, новый завода BMW 530i с опциями бизнес-класса за 140 тысяч рублей. Это примерно 40 раз дешевле рыночной стоимости. Опять слышу знакомые фразы, типа, да ладно, не может быть, типа, владелец автосалона сошел с ума, чтобы отдавать почти даром. И в этом месте, чтобы понять владельца автосалона, пора уже озвучить самую важную дату, которая планомерно шла все эти 4 года компании OneCoin. И которая идет абсолютно нормально и адекватно, я бы сказал, весьма продвинутый владелец автосалона предлагающих продажи около 7 тысяч новых автомобилей BMW, Volkswagen, Kia, Mitsubishi, исключительно за 100% за монеты One. Именно 8 октября этого года монета The One выйдет на мировой крипторынок, становясь публичной. Сначала она появится на собственной криптобирже X, где монета One можно будет продать за разные валюты, если будет на то необходимость. Стартовая цена, по которой э, монета выйдет на торги, составит примерно 30-40 евро за монету. На сайте CoinMarketCap аналогично займет первую позицию по уровню капитализации, которая к тому времени превысит 1 триллион долларов. Большинство крупных инвесторов, так называемые «киты», которые уже сейчас пристально наблюдают за компанией, заняв в выжидательную позицию, после начала торгов войдут в позицию ван на миллионы и миллиарды долларов. Почему они это сделают? Просто они привыкли быстро анализировать ситуацию и подсчитывать свой потенциальный профит. А может они смотрели это видео? Хотя нет, достаточно на тот момент просто оглянуться на все происходящие ситуации и чуть ее не подведет. Криптовалюта One по своему предназначению не является спекулятивным активом, как это свойственно всем остальным криптовалютам. Поэтому монета One будет составлять львиную долю во многих инвестиционных портфелях на долгосрок. Закономерно спрос превысит предложение, и стоимость монеты стабильно пойдет вверх к отметке 50-60, и к концу декабря 2018 года вполне достигнет отметки 70 евро за One. И чтобы окончательно утвердиться на всемирном финансовом рынке, и стать абсолютно ликвидной валютой для всех стран, той же осенью One выйдет на рынок Форекс, где ежедневный денежный оборот составляет триллионы долларов. Терминал э, OneForex на базе MetaTrader 5 уже протестирован. И я немножко на нем уже торговал. И, подходя к логическому концу, давайте вернемся к нашему, как вы могли подумать, отважному владельцу автосалона. Хотя отвага тут ни при чем. Просто коммерческая жилка и трезвый расчет. 3,5 миллиона людей, у которых уже есть монеты One, приобретенные за 1 евро, за 50 центов, за 10 центов, уже увидели на площадке дел Шейкер шикарный выбор автомобилей, у которых старт продаж начнется после 8 октября. За считанные дни автосалон продаст все 7 тысяч купонов на покупку этих машин. Несколько миллионов монет перейдут владельцу автосалона. Ими он может рассчитаться с автозаводами за всю партию машин. Или обменять на бирже по текущему курсу примерно э, по 30 евро или по 40 евро за монету. И рассчитаться фиатными деньгами простыми. А полученную прибыль, скорее всего, оставит в той же монете One. Потому что она продолжит дорожать и приносить ему прибыль. Картина налицо. В полном шоколаде владелец автосалона, который подмял своих конкурентов и получил фантастическую прибыль. И сияющие отчасти владельцы новеньких авто, которому достался со скидкой 98%. Даже вселенская черная пятница тут отдыхает. Такая же крайне выгодная возможность и с покупкой квартиры. К примеру, квартира в центре класса премиум стоит от 10 миллионов рублей. Вы ее хотите купить сразу, без всяких ипотек, где-то к концу декабря, как подарок себе к Новому году. 10 миллионов рублей на тот момент будет составлять 2666 монет One. Если вы сегодня сориентируетесь и возьмете монеты One по 1 евро, то покупка этой квартиры вам обойдется всего за 200 тысяч рублей. И это не первый взнос, это финальная стоимость квартиры после того, как вы... 2666 монет поменяйте на рубли и полностью расплатитесь с продавцом квартиры. Осталось совсем мало времени до глобальных перемен, когда еще можно получить дополнительную информацию, быстро все проанализировать, используя официальные и проверенные источники. Чем масштабнее проект, тем больше всяких завистников и псевдознатоков, предлагающих корм для мух. Будьте пчелами! Питайтесь правильным медом на просторах интернета. А вот как приобрести доступный по финансам и выгодный пакет OneLife, дающий необходимый объем знаний и определенный объем криптовалюты The One? Как бесплатно зарегистрироваться на площадке Dell Shaker, чтобы стать продавцом? Выставить и быстро продать свои товары? Как сегодня получить от компании OneLife десятки тысяч евро за продвижение этого проекта? Я уверен, что у вас уже появились множество других интересных деловых вопросов. На эти и все остальные вопросы мы с удовольствием, профессионально и в полном объеме ответим вам при личной встрече или по скайпу. Мы рады помочь и встретиться с каждым, кто согласен меняться и идти в ногу с цивилизацией, создавая для себя тот уровень жизни, который еще трудно сейчас вообразить. Могу вас поздравить! Теперь вычислить тех четырех сотых процента людей, владеющих стратегической информацией, которые знают, что дальше делать. Все контакты внизу, в описании.